привет друзья с вами виктория сегодня готовим пирог на кефире пирог у нас будет шоколадный я называю такие пироги на раз два три тесто замешивается очень легко и быстро и в итоге у нас получается очень вкусная выпечка к чаю 250 грамм кефира смешиваем с двумя столовыми ложками меда кефир и мед я поставила буквально на 20 секунд в микроволновую печь добавляем одну чайную ложечку соды и все перемешиваем реакция соды с кефиром и медом произошла кефир хорошо запенился и пока отставим его в сторонку и в другой емкости смешаем 2 яйца одну вторую чайной ложечки соли и 200 грамм сахара если любите послаще то добавляйте 220 грамм взбиваем миксером в белую пышную массу яйца с сахаром должны хорошо побелеть и увеличиться в размерах. Вот такая консистенция прекрасно подойдет. В яично-сахарную массу добавляем кефир с медом и содой. Все немного перемешаем миксером до однородного состояния и начинаем просеивать муку. У меня 250 грамм. Просеивать нужно обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. А пока я просеиваю муку, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите другие рецепты выпечки, все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. И добавляем 40 грамм темного несладкого какао. Какао я тоже просеиваю, чтобы затем было легче перемешивать. 40 грамм это примерно 4 столовые ложки. И добавляю пол чайной ложечки разрыхлителя. Я в шоколадные бисквиты люблю добавлять и разрыхлитель, и соду. Можно же добавлять полторы ложки чего-то одного, либо разрыхлителя, либо соды. И все недолго перемешиваем миксером до однородного состояния. Время от времени зачищаем края формочки и продолжаем перемешивать. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться плюс-минус тесто. Оно стекает ленточкой с лопатки. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 24 см диаметром. Подойдет любая форма размером 20-22 см диаметром. Смазываю ее кусочком сливочного масла и переливаю тесто в форму. Форму немного пристукиваю, чтобы вышел лишний воздух и отправляю запекаться в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. После 30 минут приготовления можно открыть и проверить. У меня пирог запекался 45 минут, проверяю его деревянной шпажкой, даю ему немного остыть и затем извлекаю его из формы. С помощью двух тарелок перекладываю пирог на блюдо. Как вы смогли заметить, готовила я его без масла и без сливочного и без растительного, но от этого он не получился менее вкусным. Пирог для красоты и для вкуса я решила сверху полить шоколадной помадкой. Полное количество всех ингредиентов для пирога и для помадки и ее приготовление я вам оставлю в описании под видео. И присыпаю сверху пирог миндальными лепестками. Можно украсить его совсем по-другому или просто оставить так. Получается все равно очень-очень вкусно. Такой пирог это просто находка. Бюджетный, вкусный, красивый. Это замечательная, вкусная выпечка к чаю. Давайте посмотрим, какой он у нас получился в разрезе. Друзья, всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.